мой клан так загрузка Подожди, загрузку меньше 16 тысяч монет и 601 кристалл конечно их нужно сохранять на будущее ну, чтоб у нас будет персонажа до 4 тактика зачем он клана что потом в свободном время объединиться как и другие делают тем самым так круче поставлять 23 дня 10 часов 20 дней Офигеть, ладно. Всем спасибо просмотр. О, подожди, подожди. Ладно. <смех> Я пошутил. А переноча ролика. Рекомендую моего друга. Он называет тебе общий Роблокс. Кома Роблокс макс 30. Я тоже там снимаю ролики. Так часто. В общем-то, вот в ролике про roblox рекомендую Можете он найти в вкладках. А теперь через три секунды мы.. Перемещаемся в прошлую игру Clash of Leons, до того как она стала известна. В принципе, интересно. Три, два, один... Фух, а, теперь... фух, фу, я готов. Лайк, подписка и напиши в комментариях, что я вернулся если там, возможно, до Ну ладно, ну не хочешь, не хочешь, как хочешь. Ссылки на канал, мы тоже в описании и эксклюзивные ролики ну я сейчас покажу карту конечно карту карта колоду, колоду. вот колода скажите слабая колода я такой скажу так как защитник у нас это у нас файрболик это у нас барбар возможно барбара можно сменить, потому что я чувствую что он такой себе. но вижу карту вообще никакие но нужно еще экономить между прочим 300 стоит, да? а тут 200, нет, ну, может конечно воина 75, ну варвар нам поможет, нет никаких поэтому там все, ну понятно как он рассказал, нам нужно железо 2, поэтому нужно успеть набрать кухню, может быть 2, -2 ну, вы знаете, Сейчас такое чувство, что сына играет взрослый человек. Вот все. В этой речи будет взрослый человек. Потом скажу. Время, скажу почему. Так, значит. Вижу опасная. Опасная карта. Давай. Вроде бы он здесь. Карта показала мне здесь. Как я вижу, что такая себе карта сойдет за началом. Так, первым делом мы вот так делаем, потом устроимся, 150, строим быстро, очень быстро, потом хопа и хопа. Давай, копайте, копайте, давайте двухсотку, двухсотку, двухсотку, ну, ладно. Давайте нам нужна эта мана, потому что она очень важна. Двухсотка, двухсотка, отлично. Так, потом, Ой, Ойсик, ой, он знает, где я нахожусь, тихо, тихо, тихо. -тихо. Поэтому давайте перейдем в атаку, первый, этот э, демон, вперед демон тащим. Вот, мы так, вот, Так я вообще делаю себя, возможно она нам улучшит. Ну кто знает, напишите пришли в вентарях, так атаку, О, отлично. Так, веди нас, чувствую, что у него будет орда какая-то, поэтому срочно будем закупаться. Давай. Пока он идет нам нужно так вот понятно у нее то же самое как у меня копирует ну ладно призыв огнем берем Давай на удар так окей потом мы ждем накопим на наших героев демон и запустим шара я думаю понятно какая там на тактика на завод экономику рушить так кстати такое что, что строить экономику счет как -то у нас делать плюс кое-что нужно побольше войск и нужно казармо еще больше 50 деревни все будет нормально потом ждем дело внезапно так чтобы сэкономить так, ну, вроде бы у нас три, это мало очень, поэтому больше, больше, войсик. Два, два, два, три, два, не прям ровно, смотрите, Ну и как ровно. Так ну все, как копать помогает, призываете здесь, Призывайте здесь, смотрите, нельзя, призыв, упавленном ресурсов построить здание я же хоть и провал вот. отлично забыть еще одного то меджика я защитил ну что еще одного я сказал пока не... так же немечто одного комина где он не забыл так вот еще одного хобина, один, один, один, еще одну. надо хоть одного буквально Чего сюда вот. О, блин, еще один, пожалуйста. Так, вот. Очень сильно. Так, вот. Давайте еще одного я заберу. Димана, Дима, Димана, Димана, у меня вообще нет. Ладно, как хотите, пошли. Так. Так, на первое дело, наверное, посмотреть в базу. Потому что он там захватывает. Опа, она не забыла так вот делать. Нет но не пойдет в дом, отлично нам потащит. Так, возможно он будет строит, тоже нужно его нарушим. Не, не, тоже не строит. Для пока в кампс, для выйти, призы, орка давать. А где Галем, кстати? Я ж помню Галема, а он где окутается, ясно? Да? Он уже свой ардуна напал на нас. Так, окей, защита огонь, защита др. Так, слушайте, нам нужно нападайте на экономику мы рушим Нужно атакуйте на них он атакуйте атакуйте Ладно. атакуйте стреляйте спасибо давай я первого, кстати пойдет анти первый пойдет потому ну, что он тач. а вы как, под назад давайте все атаку пар конь а кстати мне тоже как будто герой появился окей появился так появился смотрите значит новую базу строим здесь по безопасности смотрим за боем потом без наклоним атаку все давайте сейчас за вырубят ворубят плохо -мо ток войсик почувствовал что у нас слишком мало бойсик фарбу Вау, у него столько кирок еще. Ладно, давай еще одно время. Отступаем. Ладно, атакуйте, атакуйте его, ахниными парболами. И дело в том, что нужно еще колема ждать. Стоп, а он идет сюда. Пусть стереть. Огонь, давайте секунду хорошо вызыв все точки здесь давайте здесь блин уже здесь может помнить что-то да а смотрите, и и и идет. и ладно блин, е ну, ⁇ меня тут снайперы. бело плохо, да? Так. Еще тут можно строить. Спарялка. Так, нас нападают, слушайте. здесь напал какой хитрый здесь... больше казарм как я понимаю с какой-то происходит нужна как помощь а то где он заварит нас Бен, ну, да, мне круто написано это. Ну, дело в том, что не задача. Бак и да, жестко. Давайте тактику уже делать, так я понимаю, чтобы ничего не было. Ладно, не писал. Нет, ну, конечно, некоторую мод копать да напросился, да? ускоряю это все дело. Так нас так вот отпуск. Нажать я точку сбора на раз здесь поставим. на общество моего базу поставить. Сбора для нас создавайте. давайте, барвару, давайте. Кинь, пару штук. Ну, все неудачно, давайте защитника брать. Так же варваров. Да О, о, скоро мы будем одолеем, так же он гвоздь берёт, да? Давай, огонь Мы делаем внезапно атаку не делать, а не верим. Так, а, а остальные, кто там, может не заняты. Может быть, может быть, может Так, берём его дело в Барбару. Атаку, в атаку, призыв. спора. Да. Или цвет Возможно он что-то будет мудит. Я попавилась. Я вроде бы победа. Я лично победа. Пару давай. ух ты, наверное, это ему конец. Да. Думаю, что он. Ну, то не логично. А вас, наверное, статистика. На. Смотри. я вообще наверное все захвату сначала войска потому что все остальное ну еще тактика прям все остальные идут. всем удачи и пока